Всем привет! С вами Надежда и канал Мое Хобби. Сегодня я хочу вас познакомить еще с одним направлением моего творчества. Вот уже полтора года, как я учусь шить реалистичных животных. Кто-то может сказать, что это просто мягкие игрушки, но это не совсем так. Мастер, который шьет именно реалистичных зверюшек, старается, чтобы его персонаж был максимально похож на настоящее животное. Это очень сложно сделать, но я постепенно, маленькими шажками продвигаюсь в этом направлении. Профессионально сшитых реалистичных животных, как правило, приобретают с удовольствием коллекционеры. И моим успехом я считаю то, что мой прысенок, которого вы сейчас видите справа на экране, отправился в Австралию. Сейчас я работаю сразу над несколькими звериками. И хочу их вам показать. Самый большой из них это золотой тигренок. Он может принимать любые позы, потому что внутри у него находится гибкий пластиковый скелет. Он может шевелить головой, садиться, ложиться, шевелить хвостиком в самых разных направлениях. Сейчас он смотрит прямо на вас и шлет вам свой привет! Этому тигренку осталось только пришить усики, покрасить сзади ушки в темный цвет и сделать подушечки на каждую лапку. Уже готова маленькая собачка, у которой тоже все подвижно. Она может наклонять голову, поднимать ее, ушки можно опустить. Или поднять вверх, как захочется. Хвостик может двигаться в разных направлениях. Сейчас я его загнула вверх. Лапки задние двигаются. Полностью подвижный скелет у этой собачки. Носик у нее из полимерной глины. Она вам тоже передает привет. В компанию к ней... Я шью еще двух собачек. Головы уже готовы. Посмотрите, какие миленькие. Привет! Вот у этой собачки ушки будут опущены вниз. А вот у этой собачки ушки будут стоять кверху. Я еще подумаю, как расположить ушки, чтобы они очень подходили этой милашки. Привет! Для одной собачки тело уже сшито и там вставлен скелет. А для второй собачки я дошиваю сейчас тело. Когда все будет готово, я начну их раскрашивать. В следующих своих видео я обязательно расскажу и покажу, какие инструменты и материалы необходимы для создания таких милых зверюшек. И, конечно, покажу, как их можно шить. Спасибо вам за внимание! Подписывайтесь, обязательно ставьте лайки и не забывайте оставлять свои комментарии. До встречи!